Почему у человека не исполняются мечты? Они у него не исполняются, потому что когда человек чего-то хочет, у него подогревается сердцем, подогревается его сознание, подогреваются его мысли и его мечты. Они при этом выходят в ту энергию, которая находится в вечном вакууме. То есть что находится в космосе? В космосе вечный холод, согласны? В вечном холоде все происходит путем математических формул. Притянуло, оттолкнуло, там произошло замещение, соединение, то есть сплошная математика. Человек со своими чувствами должен войти или прийти к энергии Бога, при этом он должен прийти с такой энергией, и она должна быть абсолютно холодной, нейтральной, бесчувственной. Тогда мечты смогут исполниться. А если здесь, ой, я так хочу выиграть лотерею, не выиграйте. Ой, я хочу там срочно, чтобы у меня решились проблемы. Никогда в жизни.